Друзья, всем привет! Сегодня с вами поговорим о тех, кто голосует за Трампа, о людях, которых называют патриотами. Я ушла в тень, ушла подальше от машин, потому что пока не купила переходник для микрофона. Зачастую в Америке людей, которые голосуют за Трампа, называют патриотами. Давайте разберемся, почему и какие патриоты в Америке существуют. Вот, допустим, я вам хочу сказать, что есть такие ребята, Которые называются Proud Boys, это такие чисто американские визуально, чисто американские мужчины бородатые, большие, грубо говоря, реднеки, которые ходят с оружием на перевес и которые считают себя истинными патриотами, ну там очень близко к национализму. Тем не менее, даже всех остальных поддерживающих Трампа, называют патриотами. Почему? Потому что э, Трамп не выступает против усиления контроля за оружием у населения. В Америке это вообще стало сейчас краеугольной точкой такой. Почему так много ругают Джо Байдена именно за это? Я не сильно разбираюсь в классификации оружия, но есть которое какое-то такое название... а АР, оружие, которое они хотят запретить держать населению дома, а у американцев оно сейчас есть, и это просто стало краеугольным камнем в дискуссиях Байден или Трамп. Плюс они также хотят усилить контроль, увеличить проверки, когда ты покупаешь оружие. Вы же знаете, что в Америке все зависит от штата. Но в любом штате, если ты пройдешь там background check, наверное, какой-то criminal record, ты оружие сможешь иметь. Имея определенную лицензию на ношение открытое ношение оружия, ты сможешь его носить на поясе. Имея лицензию перевозить его в автомобиле, ты сможешь возить его в автомобиле. И для американцев это, конечно, очень важная часть их свобод, их демократии, возможность владения оружием. Практически в любом доме есть оружие. да. Сейчас немножко отвлечемся от патриотов, которые голосуют за Трампа. Я вам хотела показать. Вот в Америке лавочка, да, видите? Вот эту лавочку поставили люди и повесили на нее табличку «In, love and not. In memory of Fernanda Santiza». То есть, либо, есть два варианта Либо ты покупаешь за свои деньги лавочку и в парке ее устанавливаешь Либо ты покупаешь место или право повесить вот такую табличку на эту лавочку За эту табличку ты точно так же платишь Но я вам хочу сказать, это очень прикольно Вместо того, чтобы что-то городить, ты делаешь людям приятно И как бы сохраняешь память о любимом человеке и вторая часть, почему людей, которые поддерживают Трампа, зачастую называют патриотами, потому что они также выступают за свое конституционное право на свободу слова. Понимаете, свобода слова это такое понятие очень тяжелая и очень деликатная. То есть, что такое моя свобода слова? Имею ли право сказать, что я не люблю людей определенной расы? Имею ли я право открыто сказать, что я не люблю людей определенной религии? Так вот, это моя свобода слова или моя распущенность и мо мое неуважение к людям других взглядов, других национальностей, других религий и так далее? Тут очень такое сложное понятие, но если говорить о такой вот цензуре, то я выступаю за ее полное отсутствие тогда. Это очень сложное понятие, и очень многие вещи установились негласно. То есть какие-то вещи не произносятся слух в американском обществе, потому что это не принято и неприлично. Но понимание того, что ты всегда можешь сказать то, что ты думаешь, оно дает тебе свободу, я этого не скажу, я могу об этом подумать, но вслух я этого не скажу, но если я знаю, что я на это имею право, я имею право выразить эту мысль, Но ну тогда мне свободнее живется. Более того, Америка как страна иммигрантов не имеет национального языка. Конечно, подавляющее большинство людей здесь говорит на английском. Но если вы, к примеру, приедете в Майами, вы увидите, что там 50% населения на английском не говорит, а говорит на испанском. И, конечно, зачастую людей, которые не знают других языков, это раздражает. Но я всегда считаю, что это их проблемы. А как вы к этому относитесь? Ну, например, вот, к примеру, вы едете в автобусе, и сидят два человека, которые говорят на другом языке, смотрят на вас периодически, улыбаются и хихикают. Какие у вас чувства будут возникать? И как вы считаете, надо на эту ситуацию реагировать? Как, как бы это этически правильно сделать? Напишите в комментариях, мне очень интересно узнать ваше мнение. Но, тем не менее, я вам могу сказать, ребята, что по сравнению с тем, как банит... Facebook, как банит youtube как банит э, twitter я считаю что лучше уж никакой не надо иметь цензуры нежели цензуру такого уровня все равно любое общество в любой стране будет сдерживать и регулировать какие-то вещи и свободу слова в том числе но тем не менее в этом плане трамп дает больше свобод. Ну вот как бы поэтому людей, которые Трампа поддерживают и называют патриотами, конкретно потому, что эти люди, как правило, выступают за Конституцию Америки. Конституцию считают главным документом, ну, наверное, оно так и есть, основным документом, по которому они живут. Все, ребята, пока-пока, увидимся в следующем видео.